Охайо, доброго времени суток, ребята. Это. Что? что это? Это разговорное видео. Почему это? Почему именно оно? Почему сейчас? О чем оно будет? В общем-то, все сейчас расскажу. Начнем по порядку. Да. Почему разговорное видео? Потому что, ну, во-первых. А потому что с выхода первой серии, второго уже сезона «Ниндзяковый преследователь», вы не представляете, как это приятно говорить, «второй сезон». Ну так вот, э, с ее выхода прошло уже достаточно много времени, а я как-то особо не высказывался по поводу того, там, э, по поводу вообще эмоций, связанных с этим. Ну то есть высказывался, но это было разве что в группе или в сообществе. Ну, настоятельно рекомендую подписаться на них, на, на группу ВК и, и почаще заглядывать в сообщество, если вы ну, такого раньше не делали. Там всякая интересненькая информация по моим проектам. Ну, я, я опять отошел от тем. Еще подпишитесь, лайк поставьте за Да, возвращаясь к теме. Этот, я, я да, я опять-таки же не высказывался об этом в видео, ничего такого не делал. И тут возникает вопрос, как бы, а что внезапно такой мини-мини-мини подкаст? Почему не там анимация, почему не анимированное видео, вроде как вот раньше были... Анимированные новости канала, анимированное расследование, куда пропал преследователь, я помню, тоже новости по сути. Вот. А, под, ну, как бы ответ очевиден, я думаю, это куда проще делать. А, с, это не просто так, это я, я не лентяй, это с учетом того, что сейчас я готовлю ову. Ладно, Ова это название в прошлом Готовлю бонусный Эпизод «Ниндзяго Преследователя, будет называться Сильнейший лидер, кто не в курсе Вот, и повествовать О прошлом наших героев Небольшой Такой приквел В общем-то О приквеле О приквеле Поговорим попозже да, в общем-то, так как я его сейчас снимаю, у меня достаточно мало энергии остается, чтобы выдавать э, еще какой-то контент, э, связанный с анимацией. Э, да и плюс у меня своим других дел летом по горло. Не только над э, преследователем, ну и банальные какие-то вещи вроде того, что пойти с ребятами в ДНД поиграть. Еще есть такая штука, как семья, да. И всякое такое. В общем-то, да, это информационный ролик, считайте, но сделанный проще. Мне больше, я думаю, зайдет такой формат, потому что как-то поживее. Вы видите, тут я запинаюсь немножечко, капелюшечку. В общем-то, живой формат, который просто делать, с помощью которого можно легко донести мысль, это мой выбор. В общем-то, поэтому вы видите это видео здесь. И сегодня я хочу обсудить, в общем-то, свои впечатления от создания, и, от создания первой серии Ниндзяго Преследователь и о своих эмоциях, когда я уже выложил все это дело. Вот, ну, начнем с этого. Я так думаю, что вообще, в принципе, эти подкасты будут содержать довольно много тем разнообразных. И да, так как это мой первый мини-мини-мини-подкаст, то, <смех>, возможно, я тут буду с тем найти перепрыгивать, как я не знаю кто. Я уже, кстати. Ну так вот. Эм... Вот сейчас думаю, наверное, надо рассказать про то, как я создавал эту серию. Я думаю, что эм... самое такое вообще тяжелое, что было в создании серии, и это именно написание сценария. Ну, не, не только, конечно, к этой серии, но и ко всему сезону в частности. Сама сложность, как бы, заключается в том, что сценарии нужно было переписывать много-много-много-много очень много раз. Та версия сценария, которая у меня есть сейчас, э, очень сильно отличается от того, что было в начале. И это как бы, да, это логично с какой-то стороны, было бы для первого сезона. И, или там э, на, на втором ситуация должна была бы, э, если бы я начинал это дело все как бы более профессионально, но... Что я могу сказать? Я был куда моложе, когда начал преследовать. Так вот, если бы я начал это дело более профессионально, то столько переписывания бы не было. В общем-то насчет старых версий сценария, да, это это просто другой преследователь. Там куда больше серий. Там Практически на каждого персонажа есть своя серия, где он, он там старается раскрыться. Там есть... Там есть настолько закрученный сюжет, что надо под лупой сидеть и его разбирать. Кто, что, где. Там эти монологи, диалоги, они были такими, ну вот... Диалог... За диалоги и монологи вот сейчас мне <смех> <смех> не стыдно. Потому что, да, это дело я исправил, ну... Вообще такая э, часть э, творчества, э, часть, э, как сказать, часть работы над кино, э, которое мало кому нормально дается это кино. Это я сейчас не хвастаюсь, просто э, я вывел э, свои диалоги на уровень удобоваримые. И это тоже круто, это очень круто, на, на самом деле. Потому что, ну, ну да, на самом деле писать крутые диалоги сложно. В общем-то, да. <связать> <связать> О чем это я? Версия, короче, очень сильно отличается, и было много переписываний, было много идей, как сделать то село 5 и 10. Но в итоге я доволен этой версией сценария. В ней есть много вещей, которые за которые я боролся, на которые и напоролся. Это хорошо. Я, конечно, не буду сейчас сидеть и рассказывать там про всякие сценарные приемчики. Ну, потому что вышла только первая серия. Не дай бог еще заспойлерю что-нибудь случайное каким-то боком. Не знаю. Нет, ну, конечно, ладно. Я бы не заспойлерил. Но все равно как-то пока не хочется говорить. Вот когда выйдем, можно будет ä, порассказывать. А, про... Ш чтобы, так сказать, не нагонять а... А, лишних... А лишних ожиданий. Вот это все сделают трейлеры, всякие тизеры, там информи... другие <laughs> информационные ролики. Вот. А пока что держим это, эти детали производства за кадром. Вот, значит, сценарий. По... Припоминаю проблемы к... с сценарием на этом все, да? Припоминаю какие проблемы там были с компьютером, что мы его собирали, пересобирали, покупали запчасти, вызывали мастера, это тоже была жесть. Но об этом есть отдельное видео на канале. В общем-то, каким-то боком я, я это пережил с помощью семейной. Потом, потом значит, были сами съемки принтер, который мне купили. Я стал повсеместно использовать задники, именно распечатанные на бумаге, что очень круто. Так, что вот да, о чем стоит сказать, что... Почему я, почему я как бы сказала, мне купили принтер, потому что это произошло не а, без поддержки а... спонсоров первой серии. Так что еще раз большое вам спасибо тем, кто поддерживал серию, ну вообще не, не только как бы деньгой, но и там лайками, репостами. Кто подписался на канал, спасибо. Вот. Ну и дальше начались уже сами съемки. Вот я тут перед собой открыл серию, чтобы подсматривать. Вспоминать, так сказать, как это все происходило. Ну и да, в съемках, конечно же, у меня было много экспериментов. Ну, именно на сцене, когда я это все анимировал. Ну, первое, что, соответственно, видите все вы, когда открываете серию. Первое, что я снимал... Да, я... Ну, я снимал серию, да, ну вот, отвлечусь от темы, скажу немного. Скажу, что снимал я по порядку. Вот как сцены идут, то так я их снимал. В, такой, в таком порядке вот. ориентируюсь, ну, соответственно, по сценарию. Некоторые сцены требовали раскадровки, но, но иногда я... Это игнорировал, потому что ну, это заняло бы просто, просто говоря еще больше времени. И, соответственно, единственное исключение, что я снимал не по порядку, соответственно, это опенинг. Ну, вы знаете, он уже был готов. Опенинг или по-другому интро, или заставка. Вот. Итак, первое, что видит зритель, это, соответственно, такой... Эм... Задумка была в том, чтобы сделать, э, ну, понятное дело, что это повествование рассказчика о прошлом, значит, э, прошлом Ниндзяга, вот, э, о со событиях в этой вселенной. Э, ну и задумка была в том, чтобы сделать э, некий, э, не, не то чтобы театр э, теней, театр в теней был в самой первой серии, вот. Смысл был сделать в том, чтобы... А, а, смысл был в том, чтобы сделать такой... Я, я вот не знаю, как это называется, но в фильме, короче... <сёк> Сейчас будет... <сёк> а, ладно, попытаюсь объяснить, да? Не все, наверное, поймут. Ну, короче, как, допустим, в фильме «Карате пацан» там... <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> вот Джеки Чан, значит, пошел с мамой главного героя... Да, придется отойти от темы опять. С мамой главного героя в театр, и это был театр бумажных кукол, можно так сказать, вот. И цель была спародировать это. Вообще одна из один из силуэтов, а именно силуэт, ну как вы уже все поняли, первого мастера кружится, у него подвижные конечности. Сначала была идея в том, чтобы зацепить за них палки и двигать, соответственно, как в этом театре, но потом при определенных проблемах в производстве таких кадров, я просто решил санимировать их, но это и выглядит куда эффектнее. Ну, плюс там накладываются всякие спецэффекты, которые уже я подкладывал на монтаже, так что думаю, это действительно решение получше. Вот Тут я, соответственно, в первый раз использовал распечатанные задники за долгое время. Но ну, вот впервые я это начал делать в Дин-апокалипсисе. Я такой, о используют задники, а там же Легофон, как это все будет смотреться вместе. Не, не испортится ли стиль вообще анимации. Вот. Ну и тогда я начинал, соответственно, прогрессировать, развиваться в этом плане. Вот. И тут... Использовал, я использовал распечатанные задники впервые за долгое время я их часто не использовал до того как не, до того как появился принтер потому что ну это просто так сказать <клышко> <клышко> <клышко> потому что это опять таки же проблема для каждого отдельного для каждой там отдельной анимации заготавливать прямо список ну, ну, нужных тебе задников, и, и, и ходить их распечатывать в, <свят> в Мухосранск. <свят> Платить за это деньги и всякое такое. Плюс мне во время съемок, может быть, пришла крутая идея, или нужно добавить еще один задник, или я буквально просто забываю про этот задник. Ну и что, опять идти в Мухасранск, <свят> Долго ехать в Мухасранск, <свят> Вот. Такого же города нет, на самом деле? В смысле город на карте? М -м ну, я имел... Обозначающий провинциальный, естественно, нет, Егор, Я иногда такой наивный, капец. Сам себя подколол. Ладно. <с eu> Бывает. Так, в общем-то, да. <с European accent> потом... Да, потом проходит этот, эта сцена с театром бумажных кукол. Я его так назову. Вроде это китайская тема. Из Китая пришла. Насколько я знаю. Как-то так, да. Да-да-да. Ну, судя по фильму, из Китая. Как я вспоминаю ну а дальше идет ну там небольшая сцена ну я бы даже ну пару кадров короче где мы видим общий план ниндзяга сити надпись мол два месяца назад тайден с командой покинули город и потом значит переходим через здание Через крышу одного из домов. Вот. Фон, который сейчас на заднем плане. Я делал, собственно, сам в фотошопе. Ну, не в фотошопе, там другая программа, но смысл был тот же. Суть была та же. Вот. Да, я делал это полностью сам. Я брал фотографии некоторых наборов, фотографии некоторых предметов, которые мне нужны были. Mm -hmm. Наверное, сейчас о них э, лучше не говорить, потому что, ну, достаточно сильно выбивается из общего фона, но, тем не менее. А, прорисовывал вот эти вот... Э, э, забыл название сейчас. А, провода, вот эти вот, да, провода, которые в центре кадра висят. И вот сейчас я об этом так э, думаю, и <соценно> такой думаю... Ну, блин, э, петербуржец, понятно, что он, <соценно> что он нарисует... Э <связывая> на заднике в первую очередь Провода думаю, Да, если посмотреть, на их тут довольно много И чем я больше думаю, тем об этом Тем смешнее потому, Ну типа <связывая> Петербуржец решил прорисовать провода на задниках <связывая> Переборщил Ну нет, на самом деле я не считаю, что переборщил Так ради шутки сказал вот. <связывая> Так, ну с хвастовством закончили Погнали хвастаться а Дальше идет Небольшая пробежка ниндзя по крыше она очень прикольная, она сделана э, по сути, анимация, ну, по сути, копирует э, э, копирует э, про пробежку Хью из э, самой первой серии, ох, как это давно было, самой первой серии Ниндзяга-преследователя, вот, то есть э, с каждым его шагом он подпрыгивает, и э, когда я это анимировал, это... Не супер-пупер-дупер-мупер сложно, да, это просто на шаг, на лесенку сложнее того, что приходится анимировать на постоянной основе, вроде там шагов, я не знаю, там, оборотов головы, там, рук и всякое такое. Вот, это на ступеньку сложнее, можно так сказать, потому что там надо замазывать крепеж, благодаря которому... Э, да, там надо э, замазывать крепеж, который крепится к персонажу, когда он находится в воздухе. И вот за счет того, что вы не видите этот крепеж, э, блин, теперь будете думать об этом. Не думайте об этом. И из-за того, что вы не видите этот крепеж, вы, соответственно, ну, думаете, что персонаж находится в воздухе. Как так он летает? Ну так вот, никому не рассказывайте этот секрет, о котором о котором первым делом рассказывают профессиональные аниматоры, хвастаясь. Ну так вот. Так. Ну и да, это просто на ступень сложнее, чем обычные движения, да, но мне все равно очень понравилось, как я это сделал, было круто. Дальше идет сцена, где ну, типа, все ж посмотрели первую серию второго сезона. Не пос... Если кто еще, как бы, не посмотрел, то идите, я так намекаю немного. Не то чтобы эта сцена спойлерная какая-то. Ну так вот, а тут Хью, короче, паркуром убегает от преследователей. Опа! Лего Ниндзяго, преследователь. Так вот, от преследователей он убегает, а значит. Тут также используется... эта сцена, да, эта сцена довольно тяжело было монтировать в том плане, что а, задник, а, задник. А, так, давайте разделим. А, сейчас я буду говорить, когда я говорю, когда я говорю задник, то я имею в виду то, что а, то, тот фон, который, да нет, тогда я буду говорить фон. Вот фон. А... И декорации, они были достаточно большими, и камера следовала то туда, то сюда. Надо было похватить большую зону, на которой и, на которой и происходили анимированные действия. Мог ли я сказать попроще? Конечно мог, не спрашивайте дальше. Вот. Вот. И, собственно говоря, тут та же история, что с подпрыжкой в предыдущей сцене, вот. но на момент сложнее, потому что там Хью, Хью, он цепляется за провода, он там, значит, едет на этом велосипеде. Вот эти вот все подобные действия, в них, чтобы их санимировать, нужно было использовать крепления. Ну, потом их замазывать, соответственно. Бр... Дальше простенькие сцены. Давайте я сейчас выхвачу что-нибудь. Опять же, советский шумный холодильник. Тоже режиссер парень из Питера, да? Так, дальше идет сцена на крыше. Вот, она достаточно простая, там. Нечего особо было анимировать, но бой-о-бой. Та музыка которая есть в этой сцене, это просто. Найс nice. Это просто мистеру Дымоку Это дымку Просто 100 миллиардов Респектов Эта сцена смотрится в тройне потрясающей, Когда тут есть такая музыка Так А теперь Да, в общем-то Может быть есть люди, которые не знают Мистер Демок, это такой парень, который, ну, короче, это композитор, в данный момент, он, короче, я его себе схавал, схватил, да, завербовал. Как это произошло? Я сижу, читаю комментарии. Ну, надо uh, вроде какой-то серии там преследователя ну да тогда еще первой серии не было конечно же если же читаю комментарии там под преследователем и мне один пользователь пишет äh, ну как раз темки мистер демок чем я могу тебе помочь и я такой М -м -м". Ну, довольно странная формулировка, согласитесь, не, не каждый день вам пишут, чем вы можете, типа, помочь. Я такой, ну, типа, в каком плане? Он такой, я музыку пишу. Ну, мы, значит, списались ВКонтакте, извините за тавтологию. Мы списались с ним ВКонтакте, и, собственно говоря, я ему дал небольшое такое задание к... Драке написать... Вроде как, да, в первом деле я попросил его к Драке написать саундтрек. <coughs> и на самом деле это-то было сложно, но он справился, и справился на отлично. Я такой, блин, все, чувак, давай работать вместе. Вот. И так в итоге мы с ним, ну, можно сказать, да, сдружились, и теперь он будет писать музыку, ну, фактически ко всем моим сериям, что просто потрясающе. Вы представьте, оригинальный Ост у преследователя. Я демока по его просьбе, ну как бы его там социальные сети и прочее-прочее, там да, более широко, так сказать, поставлю его известность позже, как он меня и попросил. Но я думаю, это там можно рассказать, это не секрет. Ну да, это не секрет, я уже э, говорил там в социальных сетях, что вау, у меня есть композитор, так охрененно, так охрененно. Так, Извините за откашливание. Просто, ну, что я могу сказать, так надо, что ли? А дальше мы пропустим парочку диалоговых сцен. И перейдем к сцене, ну, как бы, да, спойлеры. Не хочу вообще ничего говорить. Ну, короче, нет, все... ё Егор, о чем ты? Все сто раз посмотрели «Преследователя», кто хотел. А кто не, хот не хотел, вы идите смотреть сейчас. Хорошо, идет сцена, где появляется портал, который вызван кристаллом миров. Клубы, этого, клубы дыма, пыли и всякие поблескивания пластика на свету, которые, ну, которые можно увидеть на самом видео, да? это все ну, делалось на съемках. Потом я подставил, значит, Бену лицо. Ну, и тоже, соответственно. Сейчас об этом расскажу, кстати, поподробнее, почему нет. И, собственно говоря, поставил... Ну, цвет люметри, <laughs> в Premiere Pro так называется, цветокоррекция. Вот, вспомнил общепринятое слово. И сделал цветокоррекцию, короче. Uh, портал надо было долго обрабатывать, но в итоге мне нравится результат, да. В общем, эта сцена такая эффектная, я думаю, ну, по большей части за счет как раз-таки, ну, анимации, некоторой экспрессии и uh, подобранным кадрам. Ну, к этому я всегда и стремлюсь, потому что, ну, в последнее время я начал замечать, что как-то мне uh, uh, больше нравится делать эффекты прям на съемках, чем на чем на монтаже. Но ну, я думаю, это логично, как бы любой аниматор, наверное, так скажет. Вот. А, и. Как бы, да, ну хотел просто добавить между строк, что понял я это при создании а... бонусного эпизода Ниндзяго-Преследователя, который я ранее назвал Ова. Вот а, Так ну, соответственно, дальше появляется портал и выходят злодеи. Это было, была очень такая сложная сцена в плане того, что ее надо было зара... заранее в ней, надо было все продумать, как будут двигаться человечки, всякое такое. Я использовал просто все 100% моей аниматорской жилки, и в итоге у нас получается... Ну просто, ну вот для меня этот бой это вообще самый лучший бой, который я когда-либо снимал. Ну по, по ряду объективных причин. Там клевая музыка, клевые значит движения вообще. Там мне очень нравится, как Бен использует. Вот же ж гадство. Натыкаюсь я на такие слова, которые забываю. Как Бен использует? Так. Google помогай. Палка на которая ведра штука чтобы носить ведра коромысла да вот коромысло мне очень нравится как он использует как оружие нафиг и разматывает злодеев это выглядит прикольно так я бы я, я бы не, это, не претендовал на стиль Джеки Чана, но сейчас, я имею в виду, не претендовал бы сейчас, вот потом, вот потом посмотрим... Но, тем не менее, вдох... я достаточно часто вдохновляюсь э, им. То есть, когда я думаю, окей, сейчас буду анимировать драку, надо сделать как шики чанути, э, чтобы использовали там предметы, чтобы, короче, драка была особенной. Конечно, ее можно выделить по ряду других причин. И так как я постоянно смотрю какой нибудь там аниме, фильмы или что-то наподобие, где есть драки, я просто знаю прям ряд э, таких. Э, Mm, как сказать эм, большой список осо особенностей в драке, которые ее выделяют среди прочих, могут выделить при, ну, при правильном, конечно же, э, при правильной э, как это сказать э, При правильной работе над сценой Фух, выговорил все, выбирался. Так, идем дальше. Ну что ж, тут дальше идут, ну довольно, довольно простецкие. Не назвал бы их суперпростецкими. Мне дальше идут всякие разнообразные планы камер, за что меня хвалят некоторые люди, потому что, как они говорят, за, за, за что точнее хвалят, это то, что за декорации и, соответственно, то, как в них расположена камера. Ну, я сейчас, естественно, говорю не про фоны, а про декорации, там, которые из Лемена. Вот, Потому что что-то есть на заднем плане, что-то есть на среднем и на переднем. Иногда объекты могут находиться на переднем и преграждать какую-то часть кадра. Но какую-то часть кадра, которая сейчас нам не важна. И вот за эту композицию, так сказать, за такие композиции, которые удачные, ну, меня и хвалят, вот. Хотелось бы упомянуть то, что меня хвалят, <laughs> что... Нет, хотелось бы упомянуть такой, а, а, такой плюсик у ниндзяга Ну, пацаны, знаете, как бы, сам себе не похвалишь, никто не похвалит. Пацаны, если вы тоже найти так, ну дальше идет прикольненький переход и, о да, сцена, сцена с генералом Хаком. А, люблю генерала Хака. И этим все сказано. Ладно, конечно не все. Эта сцена очень крутая, опять таки же из-за постановки кадра и освещения. Тут достаточно много источников света. И благодаря тому, что есть прозрачные лего детали, которые, опять-таки же, и отражают свет, и проводят его одновременно в определенных местах, можно выстроить очень крутую сцену, собственно говоря, что я и делаю. Вот. Это та часть, которую я мог немного объяснить. Кстати, да, меня уже много кто просит... Просил э, сделать какой-нибудь ролик э, по тому, как я снимаю. Ну, я могу, конечно, его сделать, наверное. Если под этим роликом наберется 30 тысяч лайков, короче, пожалуйста. И если наберется 100 тысяч, то я сделаю неудачные дубли. Ладно, так. А, в общем-то, ну да, я, я подумаю над этим, посмотрим на активность. Вот, Однако уже из этого ролика вы можете для себя подчеркнуть много полезной информации, о, о чем надо думать, так сказать, во время создания серии. Вот. Дальше идет монтаж. Что я могу сказать про монтаж? Это было долго, я в него вкладывал все свои силы, все свои знания, что как делать. Я пробовал новые штуки. Uh, так, и в общем-то Это все было довольно равномерно Я сидел всем Практически все мои мысли и это Такие типа, окей, Егор, ладно Сейчас ты монтируешь Второй сезон, первую серию Ты веришь в это? Я тоже нет Вот, и да, когда я наконец-то ее домонтировал, я сделал, я посмотрел ее теперь полностью самым, так сказать, свежим и прямым четким взглядом, когда ты увидишь видишь все недостатки, все плюсы серии и так далее. А, ну, я просто охренел, что еще можно сказать. Это, это просто град каких-то эмоций и, естественно, я не верил в то, что наконец-то я сделал эту первую серию второго сезона «Преследователя». А, такие же чувства были, когда я только-только дописал сценарий, я такой просто, о, да, наконец-то, жесть, так круто, вот, ну и конечно же я был очень доволен, потому что, ну, получилось реально круто, а, опять же, ну, естественно, естественно, серия не без грешков, я просто подумал о том, что очень много хвалю себя в этом видео, а, серия, конечно, не без грешков, но но все равно она просто шикарная. Грешки я буду учитывать в следующих сериях, постараюсь очень про них не забыть. Вот. Ну и потом, соответственно, серия вышла, и на нее была очень хорошая реакция. Основное свое количество просмотров, сколько там было, 2000 да, просмотров, она набрала очень быстро. И комментарии, соответственно, были очень положительные, вам всем понравилось, как я вижу. И, в общем-то, что меня также порадовало, увеличилось количество комментариев с таким очень, так сказать, объективной похвалой, то есть не просто там «Вау, это просто супер!» Ну, хотя такие комментарии это тоже, конечно, хорошо, никто не спорит, но просто меня радует, что больше появилось объективных комментариев, вот, где сами комментаторы, они выражают, что именно им понравилось. Так допустим, там рассказывают про определенный аспект, который они увидели, запомнили, и который им понравился. Там, всякое такое. Ну, естественно, было очень много, достаточно много мемов, что типа все состарились к моменту выхода этой серии, но аниматоры, ребята, как и телеведущие, они бессмертные, так что я это пропустил. А там уже третье поколение смотрит, нельзя преследователь, да, вот так вот. В общем-то, да. Но по просмотрам, короче, продолжаю эту тему, я и ожидал примерно такое количество просмотров с лайками, вот. Но что радует, то, что просмотры, за лайками я как-то не следил особо, мне главное на данный момент соотношение. Понятно, что они превысили за 200, и вот это прикольно. Так вот, о чем ты Да, что, вот, что очень круто, что просмотры до сих пор продолжают набираться, и такими темпами скоро серия легко дойдет до 3000 просмотров, что, безусловно, очень круто. Ну, и мне кажется, это вот такой вот стабильный показатель, который будет и на следующих сериях. По крайней мере, надеюсь это. Ну, чем дальше, тем, соответственно, будет круче. Так... Ну, что я могу сказать? Наверное, это все, что я хотел сказать по моим впечатлениям и первой серии, как я ее делал, как ее встретили и всякое такое. В общем-то, спасибо, что выслушали. Это не все, это не все. Сейчас будет еще небольшой информационный такой момент а, ну пока я говорю что типа спасибо что вы слушали потому что ну было важно поделиться с вами тем более а, прошло ну действительно большое количество времени он 28 марта вышла серия да я высказываюсь по ней не, вот так вот объемно в, в формате подкаста только сейчас а, это конечно же нужно было сделать вот и что я хочу сказать дальше. Канал в последнее время пустует. Это не означает, что я ничего не делаю. Да? Опять-таки же в группе, в сообществе вы могли прочитать, что сейчас я занимаюсь над бонусным эпизодом Ниндзяга-преследователь, который ну, будет называться «Сильнейший лидер». Во-первых, просьба у меня для вас есть. Почаще заглядывать в сообщество и подписаться на группу, если у вас есть ВК. Это первое. И, как я уже сказал, да, сам-то канал пустует, видео не выходит, и многие как раз-таки это пропускают. Чтобы такого не было, я буду разбавлять канал такими легкими форматами, как, например, подкаст. Ну, подкасты могут быть одиночные, как сейчас, и я могу кого-нибудь пригласить из команды, на него пообсуждать не только преследовательно, но и какие-то там левые темы. Понятно, как это будет. Это будет достаточно легко привернуть с друзьями. Как бы будет с друзьями, которые у меня давнешние, мы с ними мы как бы знаем, где кто живет, если что, можем приезжать записывать подкасты. Я не знаю, как-то это странно звучит, просто вот че ржу. Так вот, с. С моими э, друзьями, с которыми мы познакомились не так уже давно и никогда не видели живу, это будет посложнее, но тем не менее. Значит, подкасты, э, неудачные дубли, значит, там э, какие-то новостные ролики. <ребята>, Ребята, я вас подловил. Никаких, <ребята> никаких неудачных дублей никогда. Это миф. Три в одном. Так вот, а, <смех> информационные какие-то ролики. Может быть, ролики по тому, как я, значит, анимирую всякие дела. Может быть, мини-мини анимации. В общем, это мои первые идеи. Но мне кажется, не хватает еще какого-нибудь формата, чтобы я был доволен. Еще можно делать такие ролики, чтобы которые показывают uh, прогресс в uh, анимации, которая вот сейчас делается, да, и это будет тоже, uh, это будет тоже информативно, тоже прикольно, вы сможете типа отслеживать меня получше для тех, особенно для тех, кто пропускает новости из сообщества, допустим, ну из группы ВК там вы не пропустите особо, uh, вот, uh, ну достаточно много форматов, не знаю, если uh, ну вот я, я сейчас думаю, наверное, по крайней мере, пока мне точно хватит. Хотелось бы подумать над, наверное, в будущем, да, я захочу подумать над тем, чтобы этот список форматов расширить. Но, тем не менее, пока так. Постараюсь все это делать, пока школы нет точно, потом посмотрим. Десятый класс это не хихонький-хахонький. Вот эм... Да, вот. Сейчас постараюсь сделать, потом посмотрим. Буду разбавлять отсутствие роликов. Буду делиться тем, чем есть. Вот э, пока вы ждете, соответственно, трейлер, а потом уже и сам бонусный эпизод ниндзяго преследователя. Вот Можете поискать подробненькую информацию о нем в группе ВК. В общем-то. Теперь это точно все, что я хотел сказать. Большое спасибо за просмотр. Ставьте, <смех> ставьте лайки, подписывайтесь на канал, опять же. Так, ну, <смех> ладно, хорошо, расскажу, почему я посмеялся так. Короче, однажды я оговорился и сказал: ставьте лавки, подписывайтесь на канал. Я думаю, надо вот что-нибудь придумать, подписывайтесь на канал, и тогда это будет мое регулярное прощение. Ну, все, это, если что, подписывайтесь на группу в ВК, подписывайтесь на Бусти, там эксклюзивный контент для тех, кто, для спонсоров, которые э, готовы пожертвовать деньги, чтобы э, побыстрее уже вышла новая серия. В общем, э, да, вот теперь все точно сказал. Всем пока! Хорошего дня, там настроение, вообще, удачи, э, любви, не знаю, приятных вам.